Всем привет! Машина Приора решил заморочиться с зарядкой. Вот. При включенных потребителях ну, дает слабенький заряд. Вот. Менял релюшки. Реле зарядки разные ставил. Все равно. 13.4 при включенных потребителях зимой маловато. Вот. В интернете вычитал, что ставят релюшки с иномарок купил вот такое вот реле вот ваговское свак вот. вот такого плана вот оно дает 14 с половиной вольт вот мы его отсюда свежим заклепки и перепаяем на наш щеточный узел ну и посмотрим что из этого получится номер его кому нужно вот он сейчас покажу какая зарядка на машине на старой релюшке Семь. Сейчас включаем свет, включаем печку, обогрев стекла, печку и смотрим, что у нас там получилось. О, тринадцать. Глушим. сейчас буду менять ну а после покажу что у нас получилось процесс замены снимать не буду потому что неудобно вот. а после от сниму и покажу что вышло ну что в общем работа сделана в общем процесс не показывал он, как и говорил значит вот старая релюшка со щетками. Щетки, конечно, под изношенные, но 14 вольт, 5 ампер. Вот, купил специальное в магазине новую, чтобы не трогать старую. Смысл в чем? Вот это релюшка свак, Значит, с нее снял и просто перепаял на щеточный узел свой приорочный. Все подошло идеально. Вообще никаких проблем. По креплениям, все четко, по отверстиям. Все ножки, все отверстия, все сходится. Ничего не сверлил, не рассверливал. В общем, все абсолютно идеально. В общем, итог. Уже все подключил. Вот, э -э, аккумулятор 12-23 показывает. Заводим машину заводим машину 14 2 всяких танцев с губными генератор обычный 80 амперный все родное. 14,23. Газу не газу, все четко держит. Включаем все потребители. Включаем свет. С дальним. Обогрев заднего стекла. И включаем печку на всю. Включаем Подогрев сидений Передние и задние 13.7 Бомба Четко Так что Я смотрел там ставят диоды Все это фигня вот реально рылюшка, реально работает. Вот еще раз ее номер. То есть идет на пальце и аудиуме. Мадрен Германия покупал ее. Значит, сегодня 28 декабря. Покупал ее неделю назад за 280 гривен. Так что, ребята, есть смысл заморочиться У кого проблемы с зарядкой Как у меня Смысл есть Все, всем спасибо До свидания Будут вопросы, спрашивайте Всем смогу Помогу Все, всем пока